Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня хочу вам рассказать о новом запуске на платформе Binance, запуске токена. Это первичное размещение, первичное биржевое размещение, или же по-иному называется оно IEO, практически ICO или же IPO, да, только размещение на криптовалютной бирже. В чем его особенность? Если кто не знает, то что... Выбирают проекты, непосредственно сама биржа, анализирует их и допускает их для представления, для нас с вами, для того, чтобы мы, как инвестора, заходили в этот проект или же не заходили, опираясь на какие-то наши критерии. Итак, для того, чтобы увидеть, где, собственно, находится эта площадка, потому что, возможно, сразу вы не поймете, когда заходите на Binance, вот у вас главная страница Binance. Нажимайте на, на эту решетку и здесь переходим в ланчпад. Данный ланчпад, собственно, и представляет нам возможность участвовать в проектах, которые размещают у себя на платформе Binance. Ну и если переводить дословно «Ланчпад», то это платформа для запуска. Вчера появился анонс о том, что Binance предлагает нам поучаствовать с вами в проекте Voxis. Как вы можете видеть, это Free-to-Play 3D RPG Game on the Blockchain. То есть именно та тема, которая очень сильно сейчас на хайпе, можно так сказать, которая дает очень большие иксы. Что же нужно для того, чтобы участвовать в этом проекте? Нужно понимать, что это проект по подписке. Что это значит? То есть на вашем счету обязательно должно быть наличие какого-либо количества BNB. BNB это Binance Coin, если кто не знает. С 7 числа по 14 декабря этого года будет идти так называемый расчетный период холда BNB. То есть каждый час Binance будет скринить количество ваших BNB на всех кошельках. То есть кошелек спотовый, кошелек фьючерсный, кошелек того же лаунч пула, если вы задействуете там свои токены. Это все полностью количество будет скриниться и выводиться среднее значение. Наличие ваших ваших BNB на балансе. В этот момент ваши BNB не изолочены. То есть вы можете ими распоряжаться, как сами хотите. Выводите, выводить, докупать, продавать. В общем, что хотите, то и делайте. Единственный момент, то что в течение 7 дней будет выведено, а точнее не в течение, а по истечении 7 дней будет выведено среднесуточное количество ваших BNB. И от этого будет зависеть тот размер аллокации, который вам, который вам будет доступен. Что значит размер аллокации? Здесь тоже все просто. Будет в конце периода холда э, BNB, биржа предоставит вам определенное количество монет, которые вы сможете купить. Монет имеется в виду вот этого вот токена, который листится сейчас вот на бирже. Да? И вы сможете, собственно, купить это количество монет. Не больше ну, Меньше, естественно, вы можете, но больше вы купить не сможете. Также для участия в этом IEO вы, вам необходимо будет пройти верификацию. Ну, собственно, сейчас при регистрации на бирже Binance все проходят верификацию. По-другому здесь не получится сделать. Далее, 14 числа 8.00 будет проходить период подписки, скажем так. То есть вы должны будете голосовать своими BNB за то, чтобы купить определенную часть, которую вам предоставят для покупки сама биржа с 8 до 11 часов. После этого в 12 часов вам будет распределено э, то количество BNB, которое вы, собственно, собираетесь купить. В это время э, вот это вот количество BNB будет у вас залочено на балансе, то есть вы не сможете их непосредственно никуда вывести. Ну, допустим, к примеру, вы там голосуете 10 BNB, соответственно, ту часть, которую вам выделят, примерно это будут полторы BNB, на которые вы сможете купить токенов, будут залочены. Вы никуда не сможете их вывести или что-либо с ними сделать. 12 будет Final Token Distribution, то есть выдадут всем эти токены новые. И через час, если я не ошибаюсь, начнется, собственно, листинг этих токенов вот этих вот токенов на бирже Binance, где вы уже сможете принять непосредственно участие. Какое? Какое непосредственно участие? Участие в продаже этих токенов, ну или же докупки, если вам это будет интересно. Там будет, конечно, достаточно сильная колбаса. С этим нужно быть аккуратным. Я думаю, что эту вещь я тоже буду освещать. Если у вас пока все сумбурно и непонятно, как же все-таки нужно поучаствовать в этом размещении, для начала создайте свой аккаунт на Binance, Купите определенное количество BNB, которое вы считаете нужным. Напоминаю то, что не на всю сумму BNB, которая будет находиться у вас на балансе, вам дадут возможность аллокации, то есть купить токены. Ну и конечно же рассчитывайте свои риски в отношении данного участия, потому что волатильность будет огромная. Вы как можете получить плюс, так в принципе и минус. Хотя, опираясь на исторические данные, можно сказать то, что те, кто участвовали в первичном размещении непосредственно, они получают, конечно, лучшие цены. Другой же вариант это покупка непосредственно при листинге. И там уже риски гораздо-гораздо возрастают. Относительно экономики, несколько информации. Значит, цена на сейли должна быть 0,2 доллара. Public Sale Token Price, то есть 2 цента должен стоить. Максимальное количество на одного участника в долларах 15 тысяч, то есть на который он сможет купить данного токена, имеется в виду на пресейле. Не будет никакого лока периода то есть все токены вам отдадут сразу после окончания, то есть на периоде дистрибьюции токен имеет ERC-20, то есть это сеть эфириума, и полностью токен-дистрибьюшн будет после окончания токен-сейла. То есть 14 числа в 12.00. Относительно самого проекта, который представляется, на данный момент пытаться проводить какую-то фундаментальную оценку проектов не вижу в этом какого-то сакрального смысла. Это вам не фондовый рынок. И здесь, конечно, полагаться на какие-то фундаментальную отчетность, естественно, вообще нельзя, об этом можно забыть. Соответственно, мы полагаемся только лишь на определенный хайп, который есть в данной индустрии, а как раз сейчас хайп на вот эти вот всякие free-to-play и free-to-pay проекты, они достаточно сильны. Исходим только из этой точки зрения. А себя еще хочу сказать, что для меня это исключительно спекулятивный проект. То есть я планирую продавать его сразу после начала торгов. Скорее всего, что холдить какую-то часть этого токена я не собираюсь. Потому что неизвестно, какая судьба вообще его ждет. Ну и в принципе хочу сказать, то, что сейчас тема первичных размещений, в основном конечно IDO, является... Настолько популярны, насколько же это все и является рискованным. Но считаю достаточно интересным соотношением риска-прибыли в данном проекте, поэтому я здесь буду присутствовать. Не забывайте про телеграм-канал, подписывайтесь, ссылочка на него будет в описании. Ну а с вами был Вячеслав Костенко, и до новых встреч, пока.